Шерсти. Рассказывай, ничего страшного. Ой, прекрасная да, собачка у нас хочу рассказывать. Лучше, сука, Украины. Это мраморная собачка. Да? Скажи, у нас есть детки. Да. Один глазик такой. Да, Покажи глаз, второй. Глаз, мраморная глаз, мраморная да, собачка мраморная, австралийская овчарка. И считается лучшей собачкой. Вот мне не нравится то, то слово, что ты сказала, да? Говорят, на собак нет. Лучшей девочкой, собачкой. Где? Вообще в мире? Нет, в Украине. В Украине. Ты много в, Украине. в мире. Австралийская собачка, мраморная. Австралийская овчарка, мраморная. Да. Разные глазки. Не любят. Они не любят, когда и вот я своих снимаю, они не любят. Вот только показываешь, только видят. Россия. То ли они слышат э -эти, Пошли, покажи, этот. Где -то, где -то. Пошли. Ой, ты ж красавица. Как зовут Росси? Росси, Имя такое? Гладь. Гладь. А мрамор. А Ру. Всех... Давай. Готовы? Давай. Мы готовы. Привет. Привет. Сейчас, сейчас, сейчас. Анжел, сейчас. Та, куда побегли? Ох, красавцы. Какие вы чудесные. Привет. Чуть. Так, снимаю. <связь> <Опа>! <связь> О, класс! Как красавцы! Пора, вот настоящие мраморные. Да. <связь> Сколько им? Им 4,5 месяца. 4,5. Ты их продаешь, <связь> да? Нет. нет. Они не а кого продаешь? Никого. А, ну вообще-то продаешь? Да, было 8. Был я я слышала, что продала, ты продала. продаешь собак. да? Сейчас, сейчас, сейчас. Красавец, сейчас я тебя... Красота! Какие они радостные! Да. А вообще характер у них какой? Вот, такой. вот они охотники, да? Нет, Нет? Потому что они у нас же Они, они пастухи. Ой, а охранник. Это... А, это... это пастухи. Мои, Сейчас, чуть-чуть. Как они маму любят Моя свою. Бабушка. А, втроём, бентли, как зовут бентли. бентли? Ой, Бентли, сейчас-сейчас, Бентли. Сейчас, сейчас, бентли. Это. Вот это Бентли, вот это Бентли. А вот, и... вот это иполит. Вот, а вот, Дор, вот девушка. это. Покажите, девушка. Покажите, девушка. Какие они мягкие, как как клубочки. Не дают. Йорк, а ну покажи. А, подожди, подожди, ближе А, убежали уже Ой, класс Иди ко мне Иди ко мне, красавец Все, любимый Йорк Пошли Вот так, во, во, во Молодцы, давай, давай Давай, Давай, кто сильней Опа Молодцы, ой, подожди, не так быстро Пожалуйста, все, забрал Как зовут того, кто забрал Корица забрала Корица, а это у нас кто? Бентли. Бентли мальчик. Бентли, ты ты как, как да. этот быстро хотела сказать. О, Бентли, нравится? Нравится тебе как баранчик такие. Да, они очень но они полиняют, будут немножко другие. Будут другие, да? Как детская, шерсть. детская шерсть, ну точно как эти, как барашки. Носки можно с них вязать. Вот слышу, Уже, сказать, да? О, да? <су> ну, а та бегает со своим Йорком, <су> да? Йорк. Да. <су> Она девочка Корица зовут. А это мальчик. Забыла, как зовут опять? Бентли. Бентли машина. Все поняла. <шу> Доступ к телу разрешен. <су> <су> <су> Покажешь мне свою? <су> а, все. Обвязала. <су> <су> Я знаю, что морают. А уже. Выключай. Что? Выключай. Я хотела именно ту... Моя Ой. ты девочка. Моя ты красавица. Давай, Моя давай, ты... Давай, ты... Антон, можно... Можно, можно, можно, можно. Можно, можно. И ты можешь. Не, не Я не тебе не, разреш... Не, разреш... Не, Я разрешаю. Я разрешаю всем. Давай, корица. Корица, иди ко мне. Корица. Ой, о-о, Вентли, Вентли. Молодец. Молодцы, настоящие. Ну, детвора. Ну. Детвора. Облыжи. облышим. Мои вы Мои вы красоты. Мои вы красавцы И ты хорошая, ты девочка Ты, ты уже <parliament> взрослая девочка <melanch> Ты взрослая, хорошая девочка ỵ, О, я щекотку <lacht> <coughs> <pyramid> А не можем слить, да? Красавица Какая красивая, дай я ближе Личика ее, мордочку, Личика. Глазик, глазик Глазик, стоп, стоп, стоп Красавица Девочка, мальчик, <х hit> или девочка, мы не знаем как? А есть Красивая. Нет. Вот, Нет, вот интересно. Вот у нас. И совсем другого цвета хвост. Она перелинявшая, поэтому вот очень яркая. Они да? линяют. Да. ага да. перелиняют. А линяют Чиха. они раз в год? Раз в месяц. Раз... О, каждый и месяц линяют. Да, каждый да, линяют. каждый угу. месяц линяют. Да, питаются каждый... насекомыми, тараканами и кузнечиками. Угу. Есть еще. И ты их кормишь тараканами, да, кузнечиками. Да, а где покупаешь, разводишь. Нашего, и у меня Тоже покупаю. в клетках, да, тараканы? Ну, в контейнере. Ну, угу. хвостик вот интересно, у нее совсем другой хвостик. Но это же не ты просто ящеречка, это эублефар. Как? Эублефар. Э эублефар. Эублефар. Какая симпатюлька. Что такое? А им скучно, все гуляли, ну, да, а все тут шурупы, уже, да, уже к ящу, скажи так, бородатая. Бородатая гамма, да. Она кушает сверчковый таракана. а двух месяцев ей можно давать фрукты и овощи. Она еще кушает фрукты и овощи. Так она еще очень маленькая, ей только месяц. А до Большая, она большая, сантиметров 30-40. Угу. Растет до 30-40 сантиметров. 40 сантиметров. Угу. Если та ящеричка, то маленькая ящеречка, Нет. то это будет большая ящеречка. Ближе мордочку я покажу. Она ну? <связь> стесняется. стесняется. Да, она же очень маленькая. А если я чуть-чуть увеличу. Она... О, О, такая красавица. Она красавица тоже. Она еще маленькая очень. Малышка. Она, видишь, как зебра в полосочку И хвостик. хвостик. Оп. Да, она очень и